Варнингамми креати бубайте. Синхай. И палка. Начинаем летать. Он упал за a Далеко, в землях Зарона, жители крепости Купы сражались за свою жизнь под натиском злобных темных эльфов Ворниона. Сима опустилась на королевство. Народ умолял своего короля спасти их, благородный король, известный под именем Великий Магистр. Тысячи лет шла война, и лишь доблесть Великого Магистра спасала его преданный народ. Но несмотря на то, что король был бесполно круто, армия темных эльфов нападала снова и снова. Они жаждали заполучить самый ценный артефакт людей – палку истины. Однако ветровая напеременчивая весь о загадочном новичке разлетелась во все края. Для спасения своего народа великий магистр должен заучиться поддержкой новичка, прежде чем темные эльфы доберутся до него, манипулируя его сознанием в своих грязных целях. Ибо тот, в чьих руках палка управляет вселенной. Довольно Ай Ты погибнешь от молота, моего темного эльф. Не, я изгоняю тебя в лесной. Ок Эй, так нечестно, ты мухлюешь. Я маме все расскажу. Спасибо, пацан. Я и не знал, что у него есть целебный эликсир. Мое имя Баттерс милосердный. Я паладин. Я живу прямо по соседству с тобой. Давай дружить. Теперь, раз мы подружились, тебе нужно поговорить с великим магистром. Он говорил о твоем прибытии. Вот дорога к обителе магистра, вон там, зеленый дом. Эй, где твоя форма? Где вы жильда перее. Да, здравствует великий магистр. Ты, значит, и есть новичок? Прибытие твое было предсказано агентством недвижимости Код Уол Я великий магистр. Но нынче не время для беседы. Позволь показать тебе мое королевство. О, кто твой новый друг Эрик? Мам, заткнись, не сейчас. Не говори с ней, она не принимает участие в игре. Йоу, куда ты пошел, мать твою? Дети, вы там поосторожнее. Тебя разыскивает новичок. Люди в опасности повсюду. Мне ко... Ты написал чмо. Все верно? Ты действительно хочешь оставить? Так тому и быть чему. Теперь выбирай класс. Воин, маг, вор или еврей. Маг это как волшебник, только не такой прикольный. Приветствуем тебя в нашем королевстве, маг чему. Не желаешь ли взглянуть на мои товары? Наверное тебя заинтересуют кое-какие... Ах, чудесная покупка. А, ты забыл оружие. Клёво. Я надеру... Это не в счет. <связывая> а -ха, -ха, ха Чувак, это было шикарно. Это такой брага. А кое -э такое? -а, -а, а, нет! <связывая> Ладно, ты доказал, что ты достойный воин. Теперь иди в мою палатку, я позволю тебе взглянуть на нашу великвию. Well, here it is. Man the gate! Don't let them through! Give Эй! Hey. <плодисменты> <плодисменты> ну нах Очень ужасно. Ну я продолжу. Крутая, Крутая игра. Пока все. Это был Глебаный Фапка и всем пока.